Всем привет! С вами магазин Rock'n'Roll, меня зовут Андрей, и сегодня мы поговорим о двух интересных бюджетных гитарах фирмы Yamaha, моделей FG800 и 820 И чтобы еще больше узнавать о новинках из мира музыки, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать оповещения о новых видео. Многие спрашивают. В чем же отличие между 800 серии и 820? Тебе же это интересно. Сейчас я подробно об этих отличиях расскажу. Верхняя дека Yamaha FG800 выполнена из массива ели, как и у Yamaha FG820. Но главное отличие в том, что обечайка и нижняя дека выполнена из разных пород дерева. Если у Yamaha FG800 это ламинат нато, то у Yamaha FG820 это ламинат красного дерева. Красное дерево это более дорогая порода древесины, что придает инструменту благородный окрас звука. Использование красного дерева в инструменте приводит к акцентированию средних и низких частот, что само по себе обогащает инструмент теплым и объемным звуком. Красное дерево обладает хорошей акустикой, что добавляет сустейна, а это значит, что каждая сыгранная нота будет звучать дольше. Помимо этого гитары отличаются и внешней отделкой, а конкретнее это белая контовка грифа и корпуса. Теперь немного о Yamaha fg 800 Да, она менее гламурная, у нее нет украшалок, различной косметики, но эта гитара про функционал и про звук. Звук у нее богатый и хорошо читаемый. Наличие в верхней деки массива еле не могло не сказаться на звучании инструмента. Верха чистые яркие, они за особенно хороши. Они сочные и объемные. За счет размера и формы барабана звук яркий, насыщенный, очень хорошо читаемый. Как и 820 800 имеет скалопированный брейсинг. Что же это за зверь? Пружины внутри гитары немного сточены что облегчает конструкцию инструмента и позволяет резонировать лучше. Обе модели я рекомендую начинающим гитаристам. Yamaha FG800 можно смело брать новичку, чтобы сразу привыкать к хорошему звуку и качественному инструменту. Yamaha FG820 можно брать как новичку, так и продвинутому гитаристу для оттачивания мастерства дома. Yamaha славится своим соотношением цены и качества. За вполне приемлемую сумму вы получаете качественный инструмент, который может стать вам надежным другом в обучении. А удобный гриф хорошо ложится в руку, а небольшой корпус хорошо подходит новичкам, чтобы оттачивать пальцевую технику. А на какой гитаре играешь конкретно ты? Вася! Напиши об этом в комментарии, нам будет очень интересно почитать. И не забывай подписаться на наш канал, поставить лайк этому видео и раскрывай описание, там ссылки на наши социальные сети и ссылки на гитары, о которых мы говорили в этом ролике. Меня зовут Андрей, с вами был магазин Rock'n'Roll. Увидимся в новых видео, пока! Красное дерево обладает хорошей акустикой, что добавляет сустейна, а это значит, что ваша нотка будет звучать. Помимо этого, гитары отличаются и элементами декора, такими как окантовка грифа и другими косметическими деталями. И все? Да. В чем же отличие между 800 серии и 820?